Судя по всему, Bethesda и Arkane Studios перенесли выпуск оперативного вампирского экшена Redfall с марта на начало мая 2023 года. По крайней мере, так утверждает инсайдер Akami-13, который уже доказал свою состоятельность по поводу новостей о Redfall. Уточняется, что к проекту косвенно привязана Starfield — другая крупная игра Bethesda. По плану, крупная космическая RPG непременно должна выйти позже, но никак не раньше нового детища Arkane. Если кто забыл, Redfall — это шутер с ролевыми элементами про уничтожение вампиров. Как говорят сами авторы, тут не будет внезапных скримеров или чего-то подобного. Но крови и жуть определенно будет вдоволь. Что касается вампиров, то, как выяснилось, это не незадачливые граждане, перешедшие на темную сторону, а группа людей-предпринимателей, которые стали монстрами после сознательной трансформации. Таким образом, их вампирское состояние считается скорее метаморфозой внутреннего «я», ну, то есть убивать их жалко не должно быть. Вместе с этим в Redfall будет самый большой мир, который когда-либо создавал Аркейн. Точные масштабы пока не раскрываются, но, как отметил директор команды Харви Смит, всего один участок карты города Redfall с фермой по размерам больше, чем вся космическая станция Talos-1 и спрей 2017 Художник Максим Верехин вместе с небольшой командой уже некоторое время занимается разработкой хоррора Ил, который удивил игроков своей физикой и правдоподобной графикой. Пока идет работа над игрой, Максим опубликовал жуткую короткометражку под названием «Шимс». Связана ли она с ИЛ неясно, но можно заметить схожесть в стиле и анимации движений. Студия Team Cloud, состоящая из ветеранов мобильного гейминга, обещает выл продвинутую физику, интерактивное окружение, активный ракдол расчлененку и визуальные трансформации тел в реальном времени. Команда желает сделать, как они сами говорят, нечто страшное до усрачки только без дурацких скримеров. Глобально есть планы превратить Ил во что-то большее, чем просто игра, которую ты прошел и забыл. Авторам хочется сделать проработанную вселенную, где игроки смогут разбираться, строить теории и так далее. Хороший пример — это Silent Hill, который десятки лет изучают и анализируют. Максим Верехин признается, что, конечно, не имеет морального права сравнивать свое творение с культовой Silent Hill, но, по крайней мере, хочет сделать так, чтобы Ил не оказалась каким-то там проходным проектом. В 2023 году THQ Nordic вернет нам культовый ужастик Alone in the Dark, которым в свое время вдохновлялись создатели Resident Evil и Silent Hill. Ничего супер амбициозного ждать однако не стоит, это должен быть просто добротный хоррор, который вернет нас в особняк Дорсато из первой части. Только теперь это дом для душевнобольных, откуда открываются порталы в кошмарные параллельные миры. Играть можно частным сыщиком Эдвардом Карнби или Эмили Хартвуд, что ищет пропавшего дядю. На дворе 1920-е годы, смешивающие готику и нуар. Ноти Док готовит сюрпризы на 2023 год. Студия поблагодарила фанатов за поддержку и заявила, что ей не терпится поделиться всеми интересностями, которые готовит команда. Скоро Naughty проведет проведет презентацию The Last of Us Factions, и можно надеяться, что там состоится какой-то анонс. Может быть, как раз третья части The Last of Us. Сотрудники студии также подвели собственные итоги года и назвали любимые игры 2022 -го. Авторы Amnesia The Bunker продолжают знакомить нас с искусством открывания дверей. В игре будет, как мы уже выяснили, много проблем с доступностью локаций. Каждый раз нужно будет думать, как проникнуть в то или иное место. Авторы уже показали, что замок на запертой двери можно выбить выстрелом из револьвера. Только вот непонятно, насколько бережно стоит относиться к патронам, наверняка имеет смысл их беречь и воспользоваться чем-то менее ценным. Также мы видели, что двери, благо они деревянные, прекрасно разлетаются от взрыва бочки, которую можно поджечь сигнальной ракетой. Теперь же в третьем ролике студия Frictional Games демонстрирует сразу несколько новых способов. Во-первых, можно просто найти кирпич и швырнуть им по двери несколько раз. Бункер все-таки старый, древесина уже, видимо, прогнившая, поэтому ломается на ура. Но если что, граната тоже подходит. Опять же, как-то жалко ее тратить на такую ерунду, но может быть и правда под рукой больше нет ничего подходящего. И еще один способ снова бочка с каким-то горючим содержимым, Только теперь разносящая все вокруг себя от выстрела из револьвера, от отчего у главного героя начинает звенеть в ушах. Правда, последний способ какой-то нелогичный. И, видимо, служит чисто для веселья, ибо, как мы уже сказали, при помощи огнестрельного оружия можно просто аккуратно выбить замок. В Dead Island 2, как известно, мы с вами будем выживать на территории Лос-Анджелеса и его окрестностей. Получится побывать и в Голливуде. События предыдущей части серии разворачивались на острове, а Лос-Анджелес находится на материке. Но в определенном смысле он тоже стал островом. В интервью для последнего номера Game Informer авторы проекта объяснили, почему так произошло.